В Казани прошел медиа-матч перед стартом фиджитал игр с участием представителей СМИ и блогеров. Выставочный матч по фиджитал-футболу между представителями СМИ и блогерами состоялся на арене фиджитал игр в Казань-Экспо, которые пройдут с 21 по 23 сентября. Матч состоял из двух этапов: интерактивного футбола и мини-футбола. Победитель встречи определился по сумме забитых мячей на обоих этапах. Матч закончился со счетом 6-5 в пользу одной из команд. Непрерывный матч Первое. Играем в виртуальный футбол, дальше перерыв, и сразу же, буквально через 5-6 минут, после небольшой разминки, команды выходят и доигрывают э, матч на площадке. Счет суммируется. То есть футбол, с чего мы начинаем, это два тайма по 3 минуты в киберфутбол, потом э, перерыв и два тайма по 10 минут чистого времени. Соответственно говоря, счет, счет суммируется, победитель выходит в следующий этап. Всего 4 команды, поэтому по олимпийской системе играют полуфиналы, и потом на следующий день... Матч за третье место и финал. В самих соревнованиях примет участие около 20 команд по четырем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, битсейбер. Это VR-игра, в которую участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки и гонка дронов. Для каждого вида спорта предусмотрен непрерывный матч с виртуальной и реальной составляющей. Команды будут играть по олимпийской системе. Участниками игр станут и представители других стран. В футболе будет представлена команда из Бразилии, в баскетболе из Беларуси в дрон рейслинге из болгарии и из турции команда победитель получает в качестве так скажем памятного э, знака об участии в играх вот такого рода статуэтки которые обозначают знак вот этот, фиджитл все церемонии награждения и наградная атрибутика она для игр будущего для фиджитл игр будет также креативиться, разрабатываться для того, чтобы это не было повторения с стандартными классическими видами спорта. Еще один тестовый турнир пройдет в ноябре, где будут представлены другие дисциплины. Они не будут повторяться с теми дисциплинами, которые проходят сейчас, в сентябре. То есть это остальные дисциплины, которые запланированы в рамках проекта «Игр будущего» в 2024 году. Если мы говорим вот про Спортс-челлендж, который касается игр будущего, там планируется на сегодняшний день, пока все это еще в процессе согласования и проработки, из таких вот спортивных, так скажем, дисциплин, отработать хоккей, отработать картинг, отработать единоборство. Остальные все дисциплины, они больше, так скажем, идут уже от киберспорта с их физическими аналогами, которые на сегодняшний день тоже пока дорабатываются, согласовываются. Я думаю, как они будут финализированы со стороны правообладателей, тоже будут представлены всем для ознакомления, и изучения. Напомним, что игры будущего это новый спортивный продукт, включающий в себя состязания по гибридным фиджитал-дисциплинам, объединяющим классический спорт, киберспорт и AR-VR технологии. В 2024 году в Казани пройдет масштабный международный турнир, в котором будет разыграно первенство в 16 дисциплин. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.